Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии! Сегодня у нас зачетное занятие по такой проблеме, как остеохондроз, причиной которого стала травма, и, собственно, проблема не была решена официальной медициной. Как бы решали ее мы? Для этого мы с вами должны разобрать этого человека с явной проблемой на наших диагностических сеансах по нескольким системам первая система биорезонансный контроль что это значит? Это означает, что наш наша, ну, в данном случае мы разберем Полищук. Мы знаем, что в 2000 году у нее была травма, которая, собственно, и стала толчком к развитию ее болезни, которая, в конце концов, привела к летальному исходу, поскольку официальная медицина смогла лишь прооперировать несчастную женщину. Ну, и дальше мы все знаем. В 2000 году у нее была авария, и это привело к развитию этой болезни. Что, если бы она обратилась к нам, мы бы ей сказали? В 2000 году ее иммунитет был на самом высоком этапе в ее, в ее жизни. И более того, ее жизнь именно на этом этапе менялась буквально. Хотя, казалось бы, по нашей биорезонансной карте это должно было случаться на год или на два раньше. То есть она по жизни, в своей жизни, уже решила ее вести таким образом, что как раз те вехи, которые бы для нее были она их переступала, и вот этот период она путала как раз с так называемым нулевым этапом своей жизни, то есть самой вершиной своей пирамиды самый низ пирамиды, она меняла местами. То есть, если бы э, все проблемы у нее совершались именно на любом этапе, то как раз к вершине она бы меняла свою жизнь, она бы меняла все в своей жизни в лучшую сторону, но в ее, к сожалению, случае происходило все как раз наоборот. Здесь же она выходила замуж как раз на спаде. Э, здесь же на спаде, как я уже и говорю, у нее происходили и э, проблемы вот, с э, авариями, и... Проблемы у нее происходили с тем, что она хоть и поступила в ВУЗ э, в, в, на подъеме, но она это не оценила как тот э, ресурс, который можно было использовать как ресурсное состояние для того, чтобы по жизни этим пользоваться. И поэтому э, дата смерти, кстати, у нее тоже приходится именно на тот момент, когда ее организм, э, по идее, должен был бы с этим справиться, если бы она умела пользоваться своими э, данными. Но, как мы видим, и дети у нее тоже рождались на спаде, у нее и сын, и дочь. И вот, как я уже говорю, и авария, и дата смерти у нее тоже приходится именно на тот момент, когда, по сути, этого ну, не должно было быть на ее подъеме. Это могло быть, ну, скажем, вот либо двумя годами раньше, либо, либо позже года на три, исходя из ее биоритмической карты. Поскольку вот ее нулевое состояние, это то состояние, которое, как мы объясняем нашим подопечным, это то состояние, которое позволяет нам изменить свою жизнь кардинально, при условии, что мы умеем пользоваться своим ресурсным состоянием. То есть это те наши... Данные, наши достоинства, которые, благодаря нашему нашим «я», могут нам помогать по жизни, могут нас спасать, могут нас восстанавливать. Главное, что то, что нам дано, мы должны уметь использовать для того, чтобы менять себя, менять свою жизнь и э, э, наслаждаться этой жизнью, делать так, как э, мы э, считаем для себя гармоничным. Далее, исходя из биоритмической карты, Предположим, что Полещу попала к нам. Мы используем натальную карту. Натальная карта позволяет нам э, видеть, что у Любови Георгиевны по жизни, хоть она и творческий человек, она не решила главную задачу. Главная задача в ее жизни это, хоть она и мы знаем и танцевала, и была очень музыкальным человеком, по жизни она должна была быть именно учителем, тренером. Ну, в данном случае она могла быть преподавателем, хоть она и была народной артисткой, она не была преподавателем, а она должна была стать именно преподавателем. То есть она не совсем реализовала себя, что в конце концов, естественно, и привело даже к той же аварии, потому что ничто в этой жизни не бывает случайно, и даже авария не происходит просто так. То есть моральный человек к этому был готов. Родившись с числом пророка, она не реализовала себя как личность, что в конце концов, как мы знаем, хоть и дало ей некий толчок в ее творчестве, но все-таки до конца, вот наша задача у каждого заполнить эти минусы, она до конца себя не смогла восстановить и гармонизировать. Но поскольку все мы должны с вами стать медиумами или гармоничными личностями, поскольку гармония – это здоровье. Здоровье – это баланс. Баланс тех сил, которые есть внутри нас. То есть и разрушающие, и созидающие силы должны находиться в нулевом соотношении. Из карты здоровья, вот мы здесь пометили, что травма, которая явилась причиной ее болячки, основа – это проблемы с эндокринной системой, которую... К сожалению, официальная медицина решить в принципе не может, потому что любой наш орган является железой внутренней секреции, которая дает те гормоны, которые необходимы для того, чтобы организм самовосстановился, поскольку мы восстановительные и самовосанавливающая система. Но в данном случае именно эндокринная система и послужила тем толчком, который не дал ее организму развиться дальше, что могло привести к депрессии, могло привести к ухождению в себя, в разборке, что называется, с собой, непонятно зачем, потому что здесь у нее самая сильная линия, которая дана ей по здоровью. Ну и поэтому мы бы, естественно, брали ее золотой треугольник, исходя из того, что ее эндокринная система все время нуждалась в подпитке. И если бы Любовь Георгиевна попала бы к нам, то мы бы этот вопрос, естественно, решили за раз, два, три, четыре, на семь, за 28 сеансов. Поэтому, если бы вы знали это раньше, то вы бы не допустили ни в коем случае тех проблем, которые были с человеком. А если бы и допустили, то этот человек сам бы вам сказал, что да, он хочет именно этого. Наша задача с вами понять, что хочет человек, поговорить с ним, выяснить, смотивировать, и главное сказать, что в его жизни решает он все сам. А наша задача лишь показать этот путь. Есть вопросы? Нет? Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите к нам в Академию. Мы вас ждем. Всего доброго.